Как зарегистрировать право собственности на жилое помещение на основании решения суда? После того как суд удовлетворил ваше требование о признании права собственности на объект недвижимости, такое право необходимо зарегистрировать в Росреестре по месту нахождения объекта недвижимости. Для того чтобы зарегистрировать право собственности на основании решения суда, необходимо подготовить следующий перечень документов: заявление о государственной регистрации, бланк заявления можно скачать на сайте Росреестра. Получить в офисе Росреестра, кадастровой палаты или МФЦ. Документ, удостоверяющий личность заявителя. Вступивший в законную силу судебный акт, надлежащая заверенная копия с отметкой о вступлении в силу в двух экземплярах. Обратите внимание на то, что на решении суда проставляется специальная отметка о его вступлении в законную силу в отделе судопроизводства суда. Без такой отметки Росреестру будет сложно понять, вступил ли судебный акт в законную силу, или он еще обжалуется. Для юридических лиц дополнительно потребуются учредительные документы. Оригинал, копия, заверенная нотариусом или руководителем юридического лица. А также документы, подтверждающие полномочия юридического лица действовать от его имени. Оригинал или нотариально заверенная копия. Предоставление учредительных документов не требуется, если ранее в орган осуществляющий государственную регистрацию были предоставлены учредительные документы юридического лица вместе с заявлением о государственной регистрации прав и иными необходимыми для государственной регистрации документами. И проведена государственная регистрация права юридического лица на соответствующий объект недвижимости. А также если с момента проведения государственной регистрации права юридического лица федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, не регистрировались изменения учредительных документов такого юридического лица. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.